Мария Петровна записалась к врачу. Записали ее к врачу, только недавно окончившего институт. После нескольких минут нахождения в кабинете этого врача она выскочила с воплями и с криком и бежит по коридору. Навстречу ей встречается пожилой доктор. Остановил ее, выслушал все и был шокирован. Заходит он в кабинет этого врача. И был сильно удивлен. И говорит, да как ты? Да как ты мог, Галина Петровна? Да ей 56 лет. И дочка у нее взросла. И скоро внук будет. Как ты мог? Ну как ты мог сказать, что она беременна? Врач спокойно заполняет, продолжать свои бумажки. Положил ручку на стол. Смотрит на доктора и говорит, ну и кота это прошла. Всем приветики, спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Благодарила, благодарю и буду благодарить всех тех, кто помогает мне в восстановлении моего зуба. На днях у меня, не поверите, выскочил передний зуб. Немножко шепелявлю, картауля. Занимаюсь восстановлением. Огромное отдельно спасибо хочу сказать подписчикам своим. Это Ивану Голубеву и Ларисе Ивановой. Спасибо вам огромное за поддержку, за все то, что вы делаете для меня. Спасибо огромное. Всех также хочу поблагодарить всех, кто от кого получаю, да, я вот денежку. Спасибо вам огромное. Я вот честно не ожидала, что вот есть столько много добрых и отзывчивых людей. Спасибо большое. Благодарила, благодарю и буду благодарить.